Доброго времени суток, дорогие друзья! Интернет-проект Корпорация Здоровых, Успешных и Свободных с радостью сообщает вам о запуске нового долгожданного интернет-проекта «Энергия здоровья». В «Энергии здоровья» три основных направления – здоровое долголетие, омоложение и снижение веса. А с вами я, Лотникова Екатерина, основатель корпорации и интернет-проекта «Энергия здоровья». По образованию я врач, закончила Саратовский государственный медицинский университет, там же закончила ординатуру. Но не надо быть врачом, чтобы понять, что профилактика заболеваний – это кратчайший путь к здоровью и красоте. Мало того, что он самый короткий, он еще и самый приятный и самый дешевый. В моей жизни был лишний вес, от которого, следуя системе, которую мы излагаем в нашем проекте, я избавилась, как вы видите на фото, за два месяца. Точнее, избавилась от 10 килограмм в течение последних шести месяцев. Вес не вернулся. Более полную историю мою и нашего интернет-проекта вы можете прочитать на нашем официальном сайте. А я хочу вернуться к трем основным направлениям. Обратите внимание, что мы с вами мы – это интернет-проект «Энергия здоровья», столько, сколько вам потребуется. Мы не занимаемся лечением болезней, мы занимаемся их профилактикой. Поэтому, став участником нашего проекта, вы не должны отказываться от лечения, назначенного вашим лечащим врачом. Да, скорее всего, следуя нашим рекомендациям, если вы принимаете какие-то лекарственные средства, то возникнет необходимость снижения их дозировки но делать вы это будете только под контролем вашего лечащего врача. Участники интернет-проекта могут использовать информацию и рекомендации нашего проекта двумя путями. Путь эконом это такое факультативное изучение. 12-часовой видеокурс, мы его постоянно обновляем, там будет серия видеорекомендаций от диетологов, косметологов, врачей, бизнес-тренеров, фитнес-тренеров, то есть по всем трем направлениям. Также будет создан чат единомышленников, где можно будет общаться, также пожизненное сопровождение в виде еженедельных вебинаров, чатов, где вы сможете задавать любой вопрос любому специалисту. Но существует направление VIP, в которое включается все перечисленное, а также 12-недельное занятие в специализированной группе. Руководитель группы врач, дополнительно группа получает информацию в зависимости от потребностей группы и круглосуточное сопровождение руководителем группы в течение 12 недель. Как вы понимаете, индивидуальный подход дает более быстрый и качественный результат. О условиях того или иного направления экономили VIP мы с вами поговорим чуть позже или уточните у того представителя энергии здоровья, который дал вам ссылочку на это видео. Начинаем с первого направления нашего интернет-проекта. Это здоровое долголетие. Жить можно долго, но хорошо бы, жить видя своими глазами, имея прекрасную память ходить без помощи других и так далее, и тому подобное. То есть здоровое долголетие – это не просто долгая жизнь, это долгая жизнь качественная. Все знают, что организм человека рассчитан примерно на 120 лет, но средняя продолжительность жизни в среднем 65. Почему это происходит? От чего умирают чаще всего люди? Посмотрите, пожалуйста, на слайд. Обратите внимание, красным обведено, что от старости умирают неполный процент. Где-то 10% это несчастные случаи, ДТП. Левиная доля смертности приходит на смертность от заболеваний. То есть хотите жить долго, сделайте так, чтобы вы как можно меньше болели. Какой смертельный диагноз, какой страшный диагноз боится услышать каждый человек на планете? Какой? Я, наверное, не ошибусь, если скажу, что вы сейчас подумали о диагнозе рак. Но хорошая новость заключается в том, что вероятность умереть от онкологического заболевания всего лишь 10%. Боясь умереть от рака, Люди даже не задумываются о том, что скорее всего они умрут от инсультов или инфарктов. Потому что в 60% случаев смерть наступает именно от этих заболеваний. От болезней системы кровообращения. Обратите внимание на правую часть данной картинки. Болезни системы кровообращения очень часто сочетаются с сахарным диабетом. Но сахарного диабета мы не видим в причинах смертности. Почему? Потому что от сахарного диабета не умирают, умирают от его последствий. И одно из самых ужасных, грозных последствий – это усиление негативного влияния на организм, болезней кровообращения. По-русски гипертоническая болезнь очень часто сочетается с сахарным диабетом, и сахарный диабет приближает развитие инсульта или инфаркта. Поэтому в рамках нашего проекта мы будем очень много говорить именно о сахарном диабете и болезнях системы кровообращения, о профилактике этих заболеваний и о том, как сделать так, чтобы они не возникли или, если возникли, то лет на 30 позже и, соответственно, меньше себя проявляли. Как не допустить возникновения болезней или уменьшить их прогрессирование? Но в первую очередь надо знать врага в лицо. Мы с вами об этом будем говорить в рамках индивидуальных групп. Узнали врага в лицо, начинаем действовать. Если сейчас в ваших головах у кого-то возникают такие мысли, ну, типа Все мои родственники страдают сахарным диабетом, значит, он будет и у меня. Или я наследовал гипертоническую болезнь от родственников, то я хочу вам сказать, это мифы, которые мы сейчас с вами разрушим сразу же, потому что наследуем болезни мы только на 10%, мы наследуем предрасположенность к болезням. А от того, возникнет болезнь или нет, зависит на 80% от нашего с вами образа жизни. Посмотрите на долгожители планеты. Что их объединяет? Я думаю, вы заметили, у них нет лишнего веса, они активны и позитивны. Поэтому основные действия, которые мы с вами будем предпринимать в рамках интернет-проекта «Энергия здоровья» – это правильное питание. О правильном питании в рамках группы мы будем говорить с каждым индивидуально. каждому индивидуально подбирать меню. Второе. Бороться будем с лишним весом, если он есть у участников. Наращивать мышечную массу, если это требуется. Вырабатывать правильный режим жизни.